Я вообще не люблю страх, ну и слово это. Первый раз я безусловно сильно испытывала страх и нервничала, и каждый год на маркете, когда я прихожу на маркет, я всегда переживаю, нервничаю и паникую, что никто не придет завтра, ну типа серии «никто из гостей не придет, никого не будет», но от слова страх я избавилась, потому что мне реально не нравится мне это чувство, оно сковывающее, оно давящее, оно не дающее там ни сил, ни энергии, ничего. Я при этом не испытываю никакого, ну то есть у меня тоже нет вот этой темы про азарт, риск и адреналин, ну то есть грубо говоря я не я вообще не сильно азартный человек, ну то есть там типа в казино мне скучно, там я не знаю там я люблю сноуборд, еще что-то, но я там сильно не гоню, да, там я там просто там еду, наслаждаюсь там солнышком, там снежочком, еще чем-то таким и Хороший вопрос на подумать что тогда типа ведет да но у меня сильно сильно ведет э, история про то что э, мне вот дико повезло родиться на этой планете ну, то есть я когда для себя это поняла, что она а, же этот мир пипец классный но ну, прям вообще крутой и а меня могло здесь не быть да я могла бы там атомом где-то болтаться или какой-то частицей но я здесь, и типа, завтра может не быть, все это когда-то заканчивается. И в какой-то момент я подумала, блин, как же здесь круто. И вот эта тема про то, что как же здесь круто, что бы еще крутого здесь делать, она, наверное, ведет меня сильнее и больше. То есть, как бы вот это ощущение того, что типа, ты ищешь что, почему ты здесь живешь, и ты, блин, хозяин этой жизни. Ну вот это, кстати, тема про выбор и ответственность, которую я там не затронула она какая-то супер важная, я честно признаюсь, мне легла концепция из йоги про Бога и людей, она звучит очень мистично, но она мне прям сильно легла, и поэтому каждый раз, когда я там типа иду по полю с собакой гулять, я думаю, блин, листочки какие красивые, ну кто же вас придумал, и вот это осознание того, что охренеть, в каком мире ты живешь кто тебя задумал, и как это все получается, и надо бы блин, не просрать этот период, который здесь тебе дался каким-то образом, ну то есть не я же там нажала кнопку конечно, выбирай, идешь туда, вот это меня как бы мотивирует и ведет больше, чем страх, риск, я не скажу, что, ну я могу сейчас там сказать, но по моим ощущениям страх и риск это какие-то там типа, рычаги, мотиваторы там первого уровня, а вот там предназначение там, да, это там второй или третий уровень. Это просто мое ощущение, вот я прям не люблю испытывать страх, то есть я прям, когда я каждый год пишу себе в блокнотике, что я хочу, что я не хочу, я вот недавно там перелистывала, и там была вот эта типа не испытывать страх, ну как бы никогда не испытывать ощущение страха, и вот это вот не то.